Злабоват ты для чемпиона-то, а? А? Блядь! У него леопардовые трусы! Твою мать! Всем респект, братва, с вами радио 120 Гигабайт, мы с вами находимся в игре, которая называется горно у нас сегодня снова VR, поэтому я традиционно прошу прощения за хуёвый звук своей петлички, ребята. и у нас гладиаторские бои, вот такая вот игра, мне нужно поднять кулак и показать, что я готов, ну давай, иди сюда. Короче, ребят, как вы понимаете, что веселая игра, здесь очень забавная боевая система, и смотри, как здесь забавно, на, блядь, получают по ебалу мои враги, на, по яйцам, сука, жирный ты! Фидер, изи, так давайте мне сюда ванилуэлла, потому что вот это просто совершенно несерьезно, да? Он мне бабок давали, нихуя себе, спасибо, ребят, большое, респект, а где ваши туловища? Так, а это куда мы попали? Вначале было маленькое обучение или что? А это кто такой? И братан, ты там как? Нормально стало все? Ты особенный, кровь. Твоя кровь. Ты чё, наркоман там, блядь, старикан? Ты чё, блядь, несёшь? Так, ладно. Тут есть разные, как я понимаю, разные этажи, где есть разные э, варианты игры. Генерально закрыто вообще почему-то, Ахиллес закрыт. Почему? Берсерк. А, наверх я даже не могу еще, у меня закрыто. Мне надо это каким-то образом открыть. Ну, давайте посмотрим, что такое берсерк. Основной геймплей здесь, ребята, стоит, э, конечно, в битвах. Я готов. Так, у меня одно оружие пока, а этих чуваков два. Оно так забавно двигается, смотрите. Ну, сучка! Иди на пляж нахуй! Ты что твоебышься? Это изи, блядь! А, а, а. Так, а тут типы врагов вообще отличаются, эти очки-то легкие пришли. Так, разблокировано вот это вот, да? Очень прикольное здесь ощущение от оружия. О, смотри, вот это пища, наверное, да? Бля, а почему она так двигается, как писюн? Боевой писюн, давайте мне. Сука, я готов. Вот у меня писюн. Хочешь поговорить с моим пищуном? Сейчас я полбу, блядь, настучу, блять! На, блядь, писюном! Полбу, блядь, нравится, сука! Чего ты тут жуешь, минус? Ну что, кто тут против моего боевого, боевого писюна? Давай. У этого есть щит! Он опасный, пацан. Иди ко мне. Блядь, мне кажется, я тут суком сейчас нахуй себе разнесу. Ладно, ладно, я считаю немножечко. Мой боевой писюн может отсоединяться от туловища и добивать тебя. Ау. На! На, на! Чего ты не умираешь? Да сука! На! О, привет, ребят. Мне нужно второе оружие. Так нечестно вас двое. Погоди. Минус. One shot, bitch. На, бля, я всех one shotю, пацаны. Опа. Сейчас давай разберемся. Давай тогда вот так лучше сделаем. Я все-таки правша. Я готов. Выпускай своих пидергов. Ну что, поговорим с тобой, мой мальчик. На, на, минус. Это минус? Нет, он живой еще. Яйца, блядь, отрежу нахер. Все, теперь минуснулся. На! Ну что, это изи? Есть еще, блядь, кто против меня? Ага, ты. А зачем вы голых-то выпускаете у меня за оружие? На! Что могу? Ты же мне ничего не сделаешь. Я что то разъебал. Пацаны, я что то разъебал в хате, блядь. Смотри, что я наделал с твоими друзьями. Тебе не страшно самому. На! Сейчас я тебе яйки-яйки, яйки, яйки, яйки, яйки, яйки. яйки, яйки. Бау! Не по яйкам, ну ладно, все равно минус. На! Блять, не вспок. О, нихуя! Что за оружие? Вот этим счетом можно убивать людей? Так, ну вот это будет сложновато, да? Тихо! На! На! На! Где ты? Блять! На! На! Мне нужно оружие, мне плохо, меня ранили. Нет! Нет, нет! Нет! Меня отпиздили. Давай еще раз. А как можно драться одним щитом? Они что, с ума сошли, что ли, совсем, блядь? Мне нужно у кого-то выбить оружие, надо что без варика. Давай быстрее, быстрее, быстрее! Мне нужно оружие! На! На! На! Дайте оружие какое-нибудь! Вырони оружие, говорю, пидор! Вырони! Куда? Стой! Далеко! Оружие оставил там, пидорша! На! А! Идите нахер, суки! Так. Теперь смотри, что делаем. Хоп молодой человек. Нет, все, теперь у тебя ничего не получится. Не броню сбивать, я смотрю. Модно, молодежно. Так. Давай сюда. Отрублю тебе, член! На тебе! На! На! Ай! блять, кто здесь собачу с топором, блядь, ёб твою мать! На, изи! Умирай! Блядь, я уже весь потный, ее твою мать. На! я отрублю к херам! На, сука! Ах! Кровь, блядь! Вангал отправляйся, брат! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Так, сейчас мы будем, видимо, драться с чемпионом, ребята. Это плохие дела. Ну что ж, дорогой мой друг, давай продолжим, погнали! Ну ты, сука, ты ч рэпер, ёпта? Ты ч руками машешь? Йоу! Йоу, в татуках весь! Сука! А? Слабоват! Ты! Для чемпиона-то, а? А? блять, У него леопардовые трусы! Твою мать! Так, изи, берсерк мы прошли, да? Дженерал. Вот это что такое? Дженерал. You up... Ха! Ха! Минус голова нахуй! Изи! Давай, подбирайся ко мне поближе! Ха! Ты что, еще живой? Ха! Минус голова! Последний остался там, иди сюда. Ха! Отпизжу так. Ой-ой-ой, нужно еще. Минус голова, нахуй. Отдай. Хо! Это тоже минус голова? Нифига, да я батя-убийца, пацаны. А, минус! А, хватит! Твою мать! Открыли, открыли в кастомке, отлично. Это что такое? Я должен их метать, что ли? Ну, давай попробуем пометать. Плохо. Минус. Не минус? Минус. Блядь. Я не умею, пацаны. Минус голова. Изи. Живой. Тихо. Давай. Хо. Блять, да шо ж такое? Эй! Минус нога! А, а. Изи нахуй, а. А, а, а. а? Не, я не буду с этой хуйней кидаться! Неудобно! Неудобно! Пидоры! Неудобно, сука! А. Сейчас что-нибудь разъебу опять на хате! Эй! Эй! Эй! Минус! Всех убил! А. Ч вы ржте там, суки? А это что такое? Ага, понял. Так, все, я готов. Давай где-то там. Блять. А а, а, а. А, а, а, а, а а! Отойди. А минус голова, сучка. Давайте, давайте, давай, давай. Да Не... минус голова, бля, давай сюда. что еще, еще, еще. Подходи, подходи, подходи. Падла. Всех сейчас блядь, минусную, давай иди сюда. Ха! это easy. О, oh. free, free for all. Ну погнали. Это будет сложно, пацаны. Или нет? Ха! Ха! -E Нахуй пошел отсель, И а? если я всех буду урубить нормально милишно. Почему? Просто потому, что это намного проще, чем швалять по ним. Особенно, если есть замечательный великолепный топор. На, кто еще на батю? Выходите! А! Кто-то меня попал! На! Я жив! Кто-то меня попал из лука! Нахуй этот лук! Блять, сейчас всех вас буду ебенить! Суки! Суки! Суки! Суки! Суки! Суки! Ну что, на батю? На! Ха! Кто ничего есть живой? А? Ну у тебя хоть нормальные. Трусы. Так. А, ну давай. О, нихуя двое! Два хуели! Трое! Плюс чемпион! А! а! а! Иди ко мне! Минус! Так, ну что, ты один остался, друг? А нет, нихуя! Минус! Ты один остался, брат! Какого трусы цвета, а? Трусты какого цвета у тебя? Пидор, обычные! Значит, ты не чемпион! Больше, по крайней мере! А! А! А! Ты живой еще! А! Минус! Ну что, это ваш чемпион, по-вашему! Это изи. Очень весело, я скажу. Я открыл, между прочим, третий уровень, да, я прошел. Дженерал прошел Берсерка, но я еще не прошел Ахиллеса. пойдемте ка в Ахиллес, посмотрим, что это такое. Сейчас мы всем вам отрежем яйки. Идите ко мне, мои сладкие друзья. Э, ты что? Минус, минус. Привет. Ножки тебе подрезать? А? Как ты без ножек-то? Как ты без ножек, сука? Минус, ёпты. Нормальные пацаны... Хотят нормальный размер, да? Так, погоди, погоди, не до тебя. Блять, неудобно! б твою мать, это что? Два ручка? Двуручка, что ли? Это двуручка, пацаны! А-а-а! Двуручечка! Ой, блядь! Так, ну с этим уже умеем управляться. Погнали! рух то отрублю? Изи! А! а! а! а! а! а! а! а! а! Подожди! Ах ты, попал в меня! Минус! А! руку отрубили? Братан, нечем сражаться! И тебе тоже! А! Ну и кто здесь настоящий чемпион, а? Вы их головы! Вы пидоры, блядь! Я хочу убить вот эту птицу, блядь. Кого-то выпустить сейчас против меня. Приветствую жесткого мадмазель. Я знаю, что вы мадмазель, блядь. Потому что вынесены за 2 секунды. А! Я же выжил! Вообще, троём выпускать на одного, это нечестно, ясно? А! А! Ать! Ать! Ать! Ать! Ать! Ать! А! а, а, а, а, а, а, а. а. На! На! На! Почему я умираю? Как мне лечиться здесь? Они меня один раз задевают, я начинаю отъезжать. Такое ощущение, чтобы у меня какой какое-то. Мне еще есть время их загасить, но это смерть. С ними одновременно лучше не драться. По одному, мальчики, молю вас! А, а. Да, друзья, я мертвец! Я остался один! Нахуй иди! На, блядь! На, сука, что не нравится, блядь! Опять троем! Это нечестно, нахуй! А? Лежи, правильно? Полежи! Полежи, я сказал, полежи! Тихо лезать, лезать! Лезать! А? А? Правильно? Красиво! Ты снова один в этом подлом городе, где все испугавшись друг друга бросили, сука! На! А? Ты! Ты мой главный враг! Так, ну однозначно это И вот это Я готов, фрифол, погнали Это значит, что они между собой тоже дерутся, между прочим Нет, нет Выходи Я не могу где-то туда зайти, иди сюда Минус, Блять, еще один Да тихо ты не отвлекайтесь, ребят. Правильно, правильно. Да ёб твою мать, когда вы закончитесь, сука, а? Сколько я тебе всего должен отрубить, чтобы ты был мертв? Еще один! Да твою мать. А! Ты тут что тут делаешь, когда я тебя не заметил, нихуя! Выходи, давай! А! Минус! Это уже несерьезно! Ебало, отрезала! Ебало отрезала! Ебало отрезало, Ебало отрезало! Ебало! Атри! А, ЗАЛО! Это изи, епта! Ну Срёте меня по утрам! Ты бы спустился сюда, я бы с тобой поговорил, давай! Иди сюда! Я хочу, чтоб ты спустился вниз. А, что это? Ага, опять чемпион. Ну давай мне сюда своего чемпиона. У тебя очень много брони, брат. Броня не сбивается, пацаны! А, нога! Ну иди сюда, мой сладкий. У тебя нога не защищена, я вижу, блядь. Давай сюда свою ножку голенькую. А, а блядь, а, а, а, а, блядь, а -а -а! минус ёбты. Это было изи. Ну что, братва, тир один, то есть, так сказать, первый этаж у нас пройден, у нас открылся второй этаж. Если вы хотите продолжение. Ставьте обязательно лайкос, пишите в комментах, наберем больше 100 лайков, обязательно сниму для вас продолжение. Посмотрим, какие там виды врагов, какие там виды оружия, что там надо делать, чтобы выжить. Ну а сегодня это все, братва. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите комменты лайкосы. Вот это все дерьмо, делитесь видео со своими друзьями. Если оно вам понравилось, конечно же, и надеюсь увидеть вас на следующих видео и стримах. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Всем жестких респектов. Йоу.